Это одно Вы слово, Оля. Одномандатно. одномандатно. Ты изображаешь я тишину? Из Оль, так, слово, да. хорошая новость. Я бы тоже написала из трех, из трех частей, то есть, в принципе. Оля, три. Это, три. Нет, это нет, одно слово. Я я тоже я тоже вами, да. А тоже а, смешно. Отлично. Паша, еще раз. Длинное <с слово. Давайте перезагадаем. Длинное слово. Да, давайте все. У нас подчас нет. Нет, смысл не в ну, я что?